Меня зовут Красная Шапочка, в деревне я самая лапочка. И мама попросила меня отнести пирожки для любимой бабушки. Бабушке моей захотелось пирожков. Бабушке моей захотелось пирожков. Ты чё за фигню поешь? Иди уже к бабушке. Ладно. смс-ка пришла если я не отправлю это сообщение десяти друзьям то мою бабушку съедят я в это не верю отправлять ничего не буду если долго-долго-долго в школу буду не ходить то на работу устроюсь бургерки Маша Маша ты не Маша это не та сказка Блин, опять туда попал. Машу увидишь, скажешь? Ладно. Дочь, ну что ты вокруг дома кругами ходишь? Иди уже к бабушке. Ладно. Болин спалился. Я злой и страшный серый волк. Я в поросятах знаю толк. Не та сказка. Иди отсюда. Я тебя не боюсь, ты никто. А, я никто, да? Это ты никто. Тебе даже имени нет. Красная Шапочка. Ладно, девочка, а куда ты идешь? Я иду к бабушке, вон в том доме она живет. Ага, значит, я пойду с тобой. Смотри, сделаем так, кто быстрее. Ты вот по той длинной тропинке. Или я на такси. Ага, все, давай, ага. следим. Если долго-долго-долго по дорожечке бежать, то, конечно, можно килограмчик потерять. Пятачок, пятачок. Ты не свинья? Я красная шапочка. Блин, опять не в ту сказку попал. Свинью увидишь скажешь. Ой, ладно. Кто там? Это я, твоя внучка, красная шапочка. Заходи, дверь открыта. Бабушка, а что ты делаешь? Я. Внучка носит рваные джинсы, я, я, я зашиваю рваные джинсы. Бабушка, отдай мои джинсы! Так модно носить вообще-то! Прости, ноченька, я не знала. Бабушка, а почему у тебя такие длинные руки? Ну так я пульт от телевизора потеряла, внученька. А что у тебя с лицом, бабушка? Ну так старый же, внученька. Почему у тебя такие большие уши? Ой, внученька, твой дед в свое время столько лапши на уши навешал. Кто на моей кровати спал? Кто мою кашу съел? Это не та сказка. Я знаю. Здорово, Серый Волк. Здорово. Серый Волк, это ты мою бабушку съел? Да, сейчас и тебя съем. Охотник! А А все сцены насилия команда, кроме шуток, заменяет танцами. Танцуют все! Вот как в тоске Все мне ясно стало тебе. Столько лет я спорил с судьбой, Ради этой встречи с тобой. Вез где-то, в за Но это было не Все на свете было не зря, Не напрасно было. И в конце. Мы очень надеемся, что и в жизни насилие заменит танцы и юмор. Команда Коэн, кроме шуток, шутим с пользой.